рецепт приготовления лепешек нан с измельченным чесноком. Нан, традиционные индийские лепешки из пресного пшеничного теста, подаются супами, чаем или как основное блюдо. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. В большой миске растворить дрожжи в теплой воде, дать постоять около 10 минут, размешать дрожжи с сахаром, молоком, взбитым яйцом и солью. 2. Добавить достаточное количество мюки, чтобы получилось мягкое тесто. 3. Замешивать тесто в течение 6-8 минут на слегка посыпанной мюка и поверхности до получения до однородной массы. Поместить тесто в хорошо смазанную маслом миску, накрыть влажным полотенцем и отложить в сторону примерно на 1 час, пока тесто увеличится вдвое в объеме. 4. Бросить тесто вниз на рабочую поверхность, чтобы удалить пузырьки воздуха, и замесить вместе с измельченным чесноком. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Отщипнуть от теста маленькие кусочки размером с мяч для гольфа и сформировать из них шарики. Биоложить шарики на подносе. Накрыть полотенцем и дать подняться в два раза, в течение примерно 30 минут. 6. Разогреть гриль до высокой температуры, слегка смазать топленым маслом решетку, сформировать из шариков тонкие лепешки. 7. Приложить лепешки на гриле и жарить в течение 2-3 минут, пока они не подрумянятся, смазать топленым маслом и перевернуть. 8. Жарить до коричневого цвета, от 2 до 4 минут, повторить с оставшимися лепешками. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Теперь о составе нашего блюда. Упаковка сухих дрожжей 1 штука. Молока 3 столовые ложки. Яйцо 1 штука. Соли 2 чайных ложки. Чеснока 2 чайных ложки. Количество порций 6-8. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Я рада гостям.